Венера была длительный период времени в знаке Близнецы. Это связано с тем, что весной Венера была ретроградной. И Венера в этом месяце наконец-то выходит из знака Близнецы и переходит в знак Рак. До этого времени Венера находилась в вашем девятом секторе. И, возможно, вы очень хотели куда-то съездить, но не было возможности. Или происходил серьезный процесс э перемен в вашем мировоззрении. 4 числа будет очень важный день, так как Венера соединится с восходящим узлом в вашем девятом доме. И это может быть интересное предложение. Это может быть какая-то увлекательная возможность, которую обязательно нужно воспользоваться. И уже после 7 числа Венера перейдет в ваш десятый сектор. Поэтому фокус вашего внимания сосредоточится на карьере, достижении личных целей, а также это будет очень значимый период в плане вашего личного развития и того, как вы понимаете и ощущаете себя в отношениях. Со 2 по 4 число Марс будет делать квадратуру к Юпитеру и будет затронут ваш седьмой сектор, который отвечает за взаимодействие с людьми. Поэтому начало месяца у вас достаточно напряженное в плане общения с окружающими, особенно это может отразиться в браке и на работе. Поэтому старайтесь быть повнимательнее и не планируйте на начало месяца важные переговоры. 3 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем пятом секторе. Полнолуние это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Полнолуние по пятому дому может выделить тему детей как очень важную в вашей жизни. Это может быть какая-то новость, которую вы воспримете очень эмоционально. Пятый сектор также отвечает за наши эмоции и за э, все те ситуации и тех людей, которых мы воспринимаем очень близко к сердцу. И данное полнолуние будет для вас очень сердечным. Вы будете очень эмоционально воспринимать какую-то ситуацию. И специфика полнолуния заключается в том, что человек делает какой-то вывод — и движется дальше. С 5 по 20 число Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов будет находиться в вашем 11 секторе друзей. И, скорее всего, в этот период времени вы захотите встретиться с вашими друзьями, единомышленниками. Это может быть период командной работы. После 20 числа Меркурий переходит в ваш 12 сектор, и конец месяца больше связан с темой уединения. Во всяком случае, вы так внутренне будете чувствовать, вы захотите что-то держать при себе или же сосредоточить свое внимание на подготовке к какому-то важному процессу. Это может быть, кстати, и удаленная работа, или же какие-то задачи, которые поручили лично вам, и вы тихонько над этим будете работать. С 8 по 13 число напряженное время, и это касается почти каждого знака зодиака, это связано с тем, что медленный Марс будет в соединении с Лилит и еще будет делать аспект напряженный к Плутону. И данная конфигурация будет затрагивать ваш седьмой сектор партнерства и взаимодействия с другими людьми. Поэтому середина месяца тоже будет достаточно напряженной в плане общения. Данные аспекты могут говорить о том, что в августе месяце, нужно будет решать много рабочих вопросов и нужно будет встречаться с теми людьми, с кем, возможно, вам и не хотелось бы видеться, но вам нужно с этим человеком обсудить что-то важное, вам нужно с этим человеком увидеться для того, чтобы выяснить какой-то момент. Или же это будут встречи, связанные с работой. 15 числа Уран разворачивается в ретроградное движение в вашем восьмом секторе. И вблизи этого разворота, мы берем три дня до и три дня после, могут решаться важные вопросы, связанные с вашим семейным бюджетом, с доходом вашего мужа или вашей жены. Это период, когда в целом могут происходить какие-то непредвиденные ситуации, и, скорее всего, будет решаться именно то, что долго не решалось. Но в целом этот период неблагоприятный для того, чтобы что-то инициировать с нуля. С 15 по 17 число — очень эффективные дни в плане коммуникации. Это хорошее время для полноценной активности, так как Меркурий будет в соединении с Солнцем, они вместе будут делать благоприятный аспект к Марсу. Поэтому даже действия могут опережать мысли. Это действительно очень и очень активное время. 18 19 число — нестабильные в эмоциональном плане дни. 18 числа Венера будет в аспекте к Урану. Это может давать эмоциональное шатание, качели, резкую смену настроений, а также какие-то неожиданные ситуации в вашей жизни. А вот 19 числа будет новолуние в знаке Лев в вашем 11 секторе. Данное новолуние сосредоточит ваше внимание на темах дружбы, а также на коллективной работе и вы, скорее всего, начнете работать либо в новом коллективе, либо как-то с новой страницы начнете ваше общение с каким-то человеком. Это может быть как рестарт какого-то процесса в вашей жизни, так и что-то совершенно новое. И это будет в контексте взаимодействия с другими людьми. 22 числа Солнце переходит в знак Деву на месяц. И это будет период, когда вы сосредоточитесь на своем внутреннем мире. Это период поиска собственной цели. И в это время будет важно действовать так, как считаете нужным вы. Важно будет не подстраиваться под шаблоны, не делать что-то, чтобы оправдать ожидания других людей, а именно поступать так, как этого хотите вы. К тому же в данный период времени у вас будут хорошо работать визуализации, поэтому важно мечтать красочно. 21-22 число очень хорошие дни для начинаний, особенно в контексте совместной работы с кем-то, так как Марс будет в хорошем аспекте к лунным узлам. Также данный аспект может дать решение какой-то конфликтной ситуации или вы сможете обсудить тот вопрос, который назревал уже очень давно. С 25 по 29 число очень благоприятное время для покупок, для дома, для инвестиций в тему недвижимости, для финансовой помощи родителям, так как Меркурий будет в хорошем аспекте к планетам, которые отвечают за финансы, и будут затронуты соответствующие дома. Поэтому в целом, если вы планировали что-то подобное, то время очень подходящее. 30 числа Меркурий будет делать оппозицию к Кептуну и будет затронут ваш сектор работы. Конец месяца, именно 30 число, может оказаться для вас не суперпродуктивным временем. Лучше на этот день не планировать большое количество задач и в целом...